Я так хотела быть похожа на тебя, ловила образы и взгляды хмурый отблеск, и речь твоя, как новая глава. Ты в жизни для меня был, как экзамен сложный, И каждый совершенный выдох вдох, искала я в тиши, как ищут счастье, сливаясь с идеалом красоты, и проникалась в твою жизнь, отдавшись власти. Поняв и зазнав, что я не я, Что все, чем я живу, твое творение, Меня пронзила вдруг стрела огня. Мой Бог, ведь я зависим. Тобою я болею. Минулый день и месяц, целый год, Из года в два, из двух в десятилетие. Взглянув в глаза твои, я осознала, Это опилок.